Дорогие братья и сестры В эфире беседы о православии В начале было слово Рубрика Путь к Богу Вопрос-ответ Сегодня мы поговорим на тему Помогают ли амулеты и талисманы А поможет нам разобраться Книга Основы православной веры И церковной жизни В вопросах и ответах Книга составлена по благословению Синодального отдела по религиозному образованию и катахизации Русской Православной Церкви. Итак, помогают ли амулеты и талисманы? Часто люди ищут в религии все, что угодно, кроме самого Бога. Христианин же – это человек, не просто верующий в Бога, но и старающийся вверять Христу свою жизнь, быть верным Ему. Причем он призван доверять Богу не только в моменты благодушия, удачи и здоровья, но и в периоды испытаний и страданий. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать, читаем мы в книге Иова. И если в поиске выхода из сложной ситуации человек перебирает различные оккультные и магические средства – тем самым он согрешает против Бога. Сам по себе страх порча, влияние звезд или колдовства выявляет в человеке неверие в промысел Божий и уверенность в могуществе сил зла. Некоторые обращаются к магии по незнанию, но чаще человек, сознавая, что делает грех, использует языческие средства согласно принципу «А вдруг поможет?». Проявлением магизма также является стремление достичь каких-то земных благ с помощью неодушевленных предметов, фетишей, амулетов, которым приписываются сверхъестественные свойства. Окультисты ошибочно считают, что талисманы – это своеобразные магниты, которые притягивают благоприятные энергии. В последнее время все больше россиян приобретают сувениры в виде голубого глазка, или руки Фатимы, не всегда отдавая себе отчет в том, что вносит в свой дом языческий талисман. Распространенной формой оберега в настоящее время является красная нить из Иерусалима на запястье. Это языческий талисман в виде красной шерстяной нити, которая завязывается вокруг запястья левой руки. Встречаются иные цветовые решения для этого оберега. Упоминание Иерусалима, сопровождающие эту нить молитва, и упоминание гробницы Рахили подчас сбивают стулку доверчивых христиан, которые ошибочно полагают, что это очередной пример христианской святыни. На самом деле это талисман связан с каббалистическими сектами, которые, которые проводят иудейскую оккультную традицию. Русская церковь издравле противостояла распространению таких талисманов. Языческие заговоры, зашитые в кожу и носимые на веревке на шее или руке, не имеют ничего общего с христианством. В 16 и 18 правилах нового канона, русского сборника церковных канонов, содержатся запреты на совершение гаданий, на благополучие, в помощь и здравие, а также ношение христианами и их детьми охранительных оберегов, Опутывающих тело, обвязание на дети свои и перевязывания. За упорство в таком грехе нома канун предписывают отлучать от святого причастия на 6 лет, поскольку все это совершается от бесов. За ниже все от бесов действуемо совершаются. Существуют и славянские обереги в виде подковы, веника или куклы в виде домового. И даже если на них предприимчивые дельцы кощунственно разместили икону, использовать такие амулеты христианам не следует. Практикующие фэн-шуй люди стараются выбрать наилучшее место для строительства дома, располагать определенным образом предметы, так, чтобы они не попадали в негармоничный поток. Сторонники этого суеверия утверждают, будто определенное расположение предметов помогает привлечь удачу, богатство и здоровье. Православные христиане обращаются не к безликой энергетике удачи или вибрациям здоровья, а к Отцу Небесному, от которого не нисходит к людям всякое даяние, добро и всякий дар совершенный. Отрицание личностного Бога и стремление обезопасить себя – используя благотворную энергетику, является характерным признаком язычества. Некоторые автомобилисты для удачи размещают в своих автомобилях языческий символ Ян и Инь, которые символизирует взаимодействие и борьбу противоположностей, света и тьмы, мужского и женского начала, положительного и отрицательного, доброго и злого, якобы порождающих стихии первоэлементы мира. Такой мифологический подход совершенно неприемлем для христианина. В народе бытует много и иных суеверий и языческих практик. Используется множество иных амулетов. Неважно, какой они формы. Это может быть жаба, сидящая на золотых монетах, упитанный китайский божок, богатство, булавка, подкова, нитка на запястье или пирамидка. К магическим практикам относятся и любые способы гадания – в том числе толкование снов и хиромантия, гадание по руке. В Библии категорически запрещается участие в магических практиках, а также осуждается обычай использовать привески волшебные, то есть предохранительные амулеты. Православные христиане, которые участвовали в подобных магических практиках, использовали амулеты или талисманы, призванные раскаяться в этом на исповеди и впредь воздерживаться от подобных грехов. Почему же все-таки христиане, несмотря на то, что Библия запрещает, и вообще это не по-христиански использовать амулеты, все-таки к ним прибегают, а это стремление все получить без какого-либо труда. Ведь Господь, Твоя чудо, и оказывая помощь, требует и от нас труда, душевных сил, веры, соблюдения заповедей, покаяния, изменений жизни, помощь ближнему. И, то есть Господь предлагает человеку подрудиться вместо, вместе с ним, для того, чтобы хорошо было человеку. То есть должно быть так называемое соработничество человека и, с Богу, и Бога. Но человеку хочется получить все и сразу. И поэтому отсюда и стремление надеть какой-нибудь амулет, думая, что таким образом можно что-то получить даром. Получить даже можно здоровье да, от бесов, ну это будет вред душе. Так давайте это уж беречься, дорогие братья и сестры. Будем молиться Богу, каяться в грехах и искать помощи и принимать помощь только от Бога, не прибегая ни к каким талисманам, ни к каким амулетам, ни к каким магическим практикам. Храни вас всех Христос. С вами была Евгения Мягкая.